Всем привет! Сейчас мы с вами будем готовить китайские лепешки с мясом. Для этого нам понадобится пшеничная мука, готовый фарш, сода, вода, лук, кунжут для посыпки, соль, перец по вкусу. Нашу соду растворяем в малом количестве воды. Выливаем в воду, перемешиваем. Постепенно наливаем воду оставшуюся. Перемешиваем все в однородную массу. Тесто должно быть у нас тугим и не липнуть. Оставляем наше тесто на 15 минут. Занимаемся фаршем. Разминаем его, перемешиваем с луком и специями. Вот наше тесто подошло. Раскатываем его в жгут и разрезаем на шайбы одинаковые. Из этих шайбочек мы делаем лепешечки наши. У меня их получилось 6 штук, берем наш фарш и защипываем края. В серединке оставляем отверстие, чтобы выходило, выходил пар. Вот небольшое отверстие оставили и по такому же принципу лепим дальше. Дальше разогреваем духовку до 200 градусов и выпекаем 20 минут. А пока разогревается у нас духовка, посыпаем их кунжутом. Вот у нас получилась такая вот красота. Можете кушать. Приятного аппетита!